Всем привет, дорогие друзья, с вами Блокченн, мы продолжаем проходить Симулятор Вора. В прошлой серии у нас должен был быть финал, но Винни нас предал, он еще и нас хотел устранить, чтобы мы не рассказали никому, ни, ни полиции там, или там ФСБ, что мы работали над его. Просто хотел избавиться от нас. Ну, а мы как-то выжили, не знаю, на Терминатор, наверное, мы Терминаторы. Вот, кстати, мы уже его повесили, мы будем его искать. Вот, как раз у нас по сюжету надо идти засесть и, в принципе, его как-то вычислить. И, ну, наверное, так не все в этом легко будет. Мы будем, наверное, долго это находить, наверное, несколько серий, серий точно подготавливаться, украдать там специальные вещи какие-то для того, чтобы его поймать. Потому что он тоже не такой тупой, он тоже хитрый, наверное. Он спрятался куда-то, и фиг ты его найдешь, наверное. Я всем желаю приятного просмотра. Я, получается, в прошлой серии немножко поторопился и уже начал... Вот, как раз вот этот склад обокрал. Не, ну вот этот, не тот, а вот этот. Обокрал его, хотя, по сути, мне не надо было это делать. Ну, я не знаю, зачем я это сделал. Идите вместо для слежки индустриального района. Где она на карте позначена? А, да, реально. Я, я не увидел, кстати. Я в прошлой серии просто думал, что, типа, начало, значит, начало. Почему она сразу в 30 каком-то 20 м Я должен, по сути, должно по сюжету... Быть... У меня сразу 301, а потом уже 303, там 304, 302. А потом уже 303, это а неправильно. Вот в чем проблема-то? Так, ладно, припаркуемся, в принципе. Да выходи, все, не буду я спать. Так, я тебя сейчас помечу. Так, окей. Двое. О, тут легче, там трое было. Я сразу полез, короче, на сложную камеру. На сложный склад, и вообще тут тяжело было, конечно. А, тут еще камера есть, да? Да стопудово. Вон, я вижу, там мигает что-то. Там у меня вон, была уже возможность пометить ее. А, это его? Да нет, там камера была. Вот камера, вот, я же говорю. Она просто не видна за воротами, но она есть. Она скрытная камера, специально сделали такую. Стоп, а тебя что, не пометил, что ли? Как это неизвестно? Он бегает тут. Чего? Ну было бинокль покупать, наверное, да? Ну, блин, я, я забыл про него. Ну, ты есть их двое только. Чего? Северная? Серверная? Какая серверная? Чего? А, у меня же ноутбук есть, кстати. Да-да-да, у меня же ноутбук есть. Я ноутбук специально сделал. Купил. Для этого случая, так раз. О, нормально. Сейчас взломаем его, в принципе. Так, а... Ну, давай, ноутбук. Нет? А, -а, а для чего ноутбук тогда? Вот вопросик какой-то был. Контроль панель DLE Detected. Чего? Ворота он типа открывает или что? Вопрос, почему ты здесь Стоя, то Это восклицательный знак. А, я могу его все-таки сломать, да? А, типа, шоп камеры обезвредить или чё Я не понял. Подожди. А для чего это мне надо? Эм... Там навряд ли для этого. Ну, посмотрим сейчас, в принципе, что я сделал. Я типа что-то взломал. Это уже другой дом. Я... А, так реально ворот открыл? Окей, хорошо. Ну, это полезная функция. Это хорошо, я все купил, а тут пустой. Ну... А, меня сейчас камера поймает. со всех сторон меня поймают, и все, мне хана. А, тут нельзя. Так нельзя, наверное. Ну, я так и думал. Это пошли жопу. А куда прятаться-то? Э, в смысле, тут шкафа нету. Эй? В смысле, эти а шкафы... Я, короче, пошел вверх. Я уже проссорал, короче. Ну, мне не, не важно это. А ты меня не видел. мужик, иди в жопу. Место для слежки. А почему я в дом пошел? Там мне слежку надо было делать. Я вечно по привычке уже в дом иду. Или, или куда? В доме следить? За кем? Ну, В Вини тут, тут живет, что ли? Тут два охранника, тут никого нету. Фирма по разработке ПО. А, понятно. Приложение? М -м. Так а нахрена мне сюда надо было идти? Что-то не понял. А что, будет тут тусоваться, да? Да нет, не должен. Пропуск серверная И всё. Приехали, бля. А что делать-то? А ноутбук тут не поможет, наверное. Тут серверная нужна смысле а мой ноутбук то только может двери взламывать а сервер ну все тю, тю блин а что делать то а ты ничего не слышишь ты вообще на первом этаже Кон конференции пилы проектор чуть ч так дорого конференцию он конференцию тут сидит да проводит на наверное собеседование ну, да не все же приходят на его эти Собеседование до, домой, он проводит онлайн ну я понял. Телевизор, ну да, обычный телевизор, 700 баксов, ничего примечательного нет. Да пустырь, полки, ничего нет, он бомж. Хотя, хотя, в принципе, разработчик ПО, не знаю. Да, реально компьютеров много, а почему же тогда тут никого нету? Пять дней не будут. Я только цены беру. ПО, НОБЛЫ! Вот это хорошо. Ну это фигня. Это что такое? Мышка для ноутбука 600 баксов, мышка ничего себе. Компьютер, кстати, как у меня, почти. А, ну неплохо, но правда я сейчас поймают, наверное. Страшно. Это игровые мышки за 700 баксов, нормально, да? Охренеть. я не буду прям все брать. Мне все не надо. Сервер. А, Мой серверный, может быть, реально можно как-то взаимодействовать с этим. Вас услышал. Да ничего не услышал. Я уже ушел. Сейчас будем что-то делать. Мы его подлечим, мы можем взломать его, реально? Но мне как-то это надо сделать. А как? А как? а как? а как? А как? А как? А как? Да пошел ты в жопу, я через окно выйду. Мы Вы все равно не те на улице, правильно, да? Ведь на улице за до домом падла падла но ну я то это все равно найду выход ну наверное аккуратненько так пройду а вон вообще другой стороне че я сюда в к вам пришел я, я не понимаю не надо валить отсюда у меня тут нечего делать наверное ноги сломаюсь с третьего этажа спрыгну да я со второго да. да. А мне насрать, а мне насрать, все, ты уже просрал меня. Так, ну давайте посмотрим, что там за место слежки такое. А, так реально тут не, недалеко, я чё, вот что я, вот я и думал. Пометьте панель управления ворот с помощью бинокля. А, вот я о чем и говорил, у меня нет бинокля, можем там уехать. Нам делать-то особо тут нечего больше. У нас нету бинокля, я его не купил. Я должен пятой серии было его купить. Почему я не купил, я не знаю. Что-то я забыл про бинокль. Я двигался уже в другом направлении и уже забыл про бинокль. Да, я... Уже все. Да куда ты его разбил-то еще кон под конец? Куда ты домой поехал? Ты ебил, там нечего делать вообще. Домой приехал. Ну, молодец. А вот тебе один, один, один звезда. Тут нет ничего, ты в курсе? Все, можно забыть про это место, уже тут нечего делать. Уже все зарастает, короче, можно уже сюда не возвращаться больше никогда. В укрытие, куда? Все, я, я по привычке домой езжу, но в укрытие надо. Удалите уже дом, все, я уже не буду домой больше ездить. Здесь больше нечего делать вообще. А, так, бинокль, косарь. Ну не торока. Ну, нормально, мы сейчас так раз за эту ходку уже 10 косарей набили. Вот, смотрите, что тут у нас. Клавиатура. Кому нахрен сдалась клавиатура за полторы штуки? Я не понимаю. Вот кому? Конференция телефона. 9 тысяч. Вот Ему может у них появится еще, а? на ну, это точно нет. Игрушки это надо было на другом, наверное, да? Искать было. Так, что у нас тут? Жесткий текста да Это по мелочам. 300 баксов я не собираюсь ставить. Ну, ну, ну сколько полторы, полторы, полторы, ну 3, 4 5 Ну хорошо, уговорили, хорошо. Тогда я вот э, сейчас сейчас конференция, телефон сюда положу. Ну и там у меня это еще есть э, яйцо фаберже тоже дорогой довольно. Там тоже надо три штуки или 4 Тоже будем искать. Ну а наверное тут нету его, почему? Ну не знаю почему, но на другой Ой, улице да. было. Вроде бы на другой улице я смотрел. Сколько? 100 тысяч. О, нормально. Нормалек. Все, поехали так на индустриальную улицу. Будем с биноклем теперь следить. А у меня до бинокля не было. И... Теперь есть. Это уже неплохо. А, а метка пропала-то, в смысле? А куда ехать-то? Я уже не знаю. Я уже забыл. В смысле метка пропала-то? А чё метка-то пропала? Я же я ещё не начал наблюдать. Пускай метка останется. Так, мне надо его тоже, наверное, на быстрый слот поставить. Ну, чтоб легче было. Вот сюда. У меня так раз есть одна, одна единица места этого. Опять взламывать. Ну ладно, ну поей. Ну а чё делать? окей. Чем взламывать будем? Ну, взламывай. Все, давай. А, вот так. Изич, просто. Изич. А что ты там смотришь? И чё Ну, я вообще-то на своей территории это делаю. Даже если я не незапрещенное действие делаю, но я же делаю на своей территории, правильно? Тогда ты мне не имеешь права ничего сделать. Ну, допустим, и что? Пометить ворота. Ну, я вижу его. А нахрена? <смех> мне я вот спрашиваю. Нахрена мне это делать? Я и так эти ворота вижу изблизи. А чем мне вот именно прям здесь надо делать остановиться? А, ну, вижу и что. Я... По управлению? А вот эту хрень? И чё На втором этаже. Что? А что делать? С компроматом на лом... А я его... А ничего, что я его только что в Ломбарде продал, а? Нормально, да? Ну, круто, просто офигенно. А что делать? ломбарде, давай возвращаем. Оказывается, он мне нужен был. Бляха, это уйди ты. Так, кто куда ходит? Кухня, ворота, машина. Ты будешь тут со временем, да, ходить туда-сюда? Да можно я пролезу быстренько? Но, по-моему, там же стеклорезом нельзя, да? А как тогда иначе, то а как иначе-то? Я не смогу. Бляха, я не смогу. Через вход нельзя, через окно нельзя. А как заходить-то? Я не умею по-другому. Мне только через окно и через двери учили заходить. Я через тени не могу, я не привидение. Через стены я не умею. Блин. Там тоже какая-то хрень будет установлена, которую фиг откроешь, я знаю. А пока я буду открывать мне вот это дебил сына, это все. Блин. Что-то темно стало. Что-то страшно. Включайте, включайте, давайте, да. Да ну ты надо задрал, мужик, туда-сюда ходит и все. Ну я ворот открыл, мне уже, в принципе, только надо пройти туда. Я не могу пройти, он туда-сюда, туда-сюда ходит. Пошел бы в другую сторону, ну... До свидания. Не понял. Вот это плохо. Да-да, вот плохо очень. Быстрее! Они уже едут. Все, мне хана. А можно спрятаться куда-то? Я не совсем сторон со всех сторон. Капец мне. То <свят> пляха теперь этот не увидел. Приз, приз, ну что ты кричишь-то, я не понимаю. Надо короче днем к ним заходить, нет, это тут бесполезно. Давай до трех поспим еще. А у меня вариантов нет, я не знаю, когда можно. За домом, Да они все время за домом, за домом, за домом, за домом. И ты никогда в жизни сюда не пройдешь. Просто потому что они все время за домом. И как ты зайдешь к ним вообще? Блин, почему лично за домом? Нельзя в другое место пойти. Ну что такое? Ну вот как я должен к ним проходить? Ну это невозможно. Ни один так другой их запалит и все. Ты можешь до конца пройтись хотя бы улиц. Ой-ой. Хана мне. бежим бежим наверх быстрее топаем топаем он за нами при... пришел а уже поздно у меня уже нету все так все по плану так должно быть потому что иначе мы не можем делать пока но ну, у нас нет возможности такой пока только так получается так оба приехали но у нас но ну, удивительно да почему нет нет у нас даже это дебил не понимает почему у нас нету да, сзади, за спиной, посмотри. Ну, я точно там появлюсь, наверное, пробегу. А, получается, жесткий диск. А, и все. Просто жесткий диск. 500 баксов дело. Ну, как это дешево, вы меня цените вообще. Она на втором этаже. Ну, так я уже выполнил миссию. Ну, так, в начале. Что-то завис. Э, он завис. В смысле, он должен дальше был идти. ⁇ -мо ⁇ Он завис, короче. Немножко. Так, вот, смотри, проектор появляется каждый раз. Нормально. Ну, Но я офисные не буду, это очень много весит. нифига себе по формулу тут какие-то. Функции. Вы функции тут решаете, да? Нифига, нормально. Нормально тут проект создаете. Проект создавали, да, все, функции сделали. А, вот меня забыли рассчитать что я тут могу зайти в гостиком а кстати вот опять компромат кошелек я его кстати в прошлый раз не заметил Хе, Ну, сол. нормально каждый раз появляются все одни и те же предметы черный кошелек офигеть а я ведь один не видел тоже вроде они все были да афига там они появляются каждый день ничего себе вот это наверное, я понимаю богатые еще жёсткий диск, почему бы и не? Мне до войны больше заплатят. Я тут два компромата взял. еще Они, кстати, клавиатуры почему-то очень дорогие. Я хз, почему? Почему? Ну, так вот. Монитор еще. Но у меня места уже нет просто, я не смогу, наверное. Ой, офисный принтер. Ну, это уже по -дешмански. Цены уже пошли подешевле. Там были подороже, а тут подешевле дешевле пошли. Походу есть несколько типов сотрудников, есть хорошие, которые делают хорошие компания. а это и новички получается, стажиры. которые там все дешевое у них все, даже брать нечего почти. Так да кто, какой арендатор? Это вообще не вы дебилы. Все, я могу валить, да? Ты же ушел вроде? Сваливаем. Опа, свалил, Все. До свидания. Я, я вообще-то, на вас компромат нагоню. Сейчас уже два диска взял. Ничего, тебе вам хана, короче, пацаны. Теряйтесь. Расскажите боссу, что ему хана. Все, его посадят. За какие-то плохие там вещи. Я точно не знаю, еще не разбирался. Но будут, короче, плохие компроматы на них. Потому что все. Им хана. Жесткий диск с информацией, ломбарди. А, ломбарди? А, так это ломбарди, да? В смысле? или жесткий диск в убежище. А, типа я сейчас на ломбарде буду уже компромат искать. А, я думал это на другого.. на других чуваков там типа. Типа они какую-то хрень создавали и мы на них компромат сделали. Я думал, какую-то не очень хорошую игру сделали, обиделись, куча хейта и решили, и не попросили меня их взломать. Положите жесткий диск коробку для улик. А, а где эта коробка? Мусор положить или что? А, вот это улики. Неплохо. Проверьте доску. А, она сама проявляет? Про... О, а как это так-то? Что? Диск появился. А как это все? Само по себе появляется? Я даже ничего не фотографировал. Укрытие кизит. А, -а, а неплохо. Мы, короче, на них будем компроматы искать, да, и, короче, посадим их. А, ну неплохо, неплохо, наверное, так и будет. Мы будем цтить им, ну правильно, что они. Это ломбарде, получается, и Виня, Они вместе заговорились и хотели нас убить. Так а в смысле мы можем в гости в ломбарде поехать? А пошли, поехали сейчас. Продадим еще что-нибудь там есть, да, у нас хорошее. Сейчас продадим, к ломбарде поедем. Почему бы и нет? Навестим его. Так, что? Мышку от ноутбука. 2400. Что за бред? Как так-то? Как такое возможно вообще? 2000 за мышку? Что? Вы что там? Совсем уже долбанулись? Так да компьютер столько не стоит. Ты что? Так да компьютер сколько? 2000 Это в рублях. Да хрена. А. Ну, блин. Ну а за мышки? Две мышки 2400 баксов. Ну офигеть. Ч ⁇ за я мышки удалю. такие? Сами вместо тебя э, кликают, или ничего. Опять 108 баксов. Ну что, то маловато. По сути, я думал, там будет больше в разы. Так, на 301. Так, ну это в начале, кстати. Ну, мы в начале его грабили. В прошлой серии. 301, да? Да-да-да, 301. Ну, мы немножко знаем, там нам будет легче. Просто если бы мы там не... Не грабили их до этого, то нам было сложнее. А так я уже знаю, куда они ходят, почеку, где они ходят. Так будет полегче немножко. Или нет, давайте по-другому сделаем. А мы же можем взломать их ворота, правильно? Мы же у, нас, у нас же ноутбук есть. Мы же уже прошаренные, правильно? Можем сразу взять и заболеть. Все тут никто не ездит, тут никого нету. Тут, короче, деловая улица, тут никого не бывает никогда даже если одна машина проедет, вот, это будет редкость и все. Но я не видел, чтобы на этой улице кто-то ездил. Очень редко тут кто-то едет. Либо это сами люди, которые тут в компаниях работают. Либо это люди, которые неизвестны. Не понял, не понял. Либо это люди, которые создатели компании. Но они редко сюда приезжают. Так, лампа, ты меня сейчас все испортишь, возможно. Ух ты, -мо. Просто на грани, на грани. Так. М -м -м, лежат в сейфе. О, oh, сейф еще взломать придется. Meu, Я сейф не взламывал. Но ну, это будет проблематично, наверное. Ну, хотя мы взламывали сейфы, правильно. А где все? Не понял. Где все чуваки ходят? Ой-ой. А внутри? Они слепые, да? Я так понял. Блин, это лучше бы слепые были, потому что это надолго. А как так-то? А И... вот все нормально. Л легко. Ладно, не попасться на них. Да нормально все будет, окей. Хорошо. М -м вот так вот, вот так вот. Так, вот так вот можно, да? Так, вот так вот. А так не получится, ну ладно. Но мы сделаем вот так вот. Бляха, ну что за говно? <мnen> <мnen> <мnen> блин. Ну не выходит, не выходит, блин. Так да капец, что происходит? Почему я в другую сторону начал крутить? Ах, блин, вообще капец? Уже, блин, не могу понимать это Уже полчаса играю, уже мозги просто закипают От этих всех сложностей Так, мужик не спалит мне? Нет? Но я на всякий случай буду так, немножко освещать себя, чуть-чуть Так, книга какая-то, ну хрень, хрень не я, не, я не хочу его брать, зачем? Я, у меня будут одни проблемы с ним Ну это, допустим, машина ну, это фигня, ну ч храните всякую дрянь так, а ну-ка, как нам на D? Так, она должна щелкнуть, да? Типа вправо D, а лево A. Ага. О, нормально. И потом Enter нажимать? Или я уже забыл, я уже давно не взломал их. 30, 20. Да чё, серьёзно? Опять 90? Ну ни хрена. Очень близко, кстати, находится. 21, хорошо. Медленно открываем. А, папка с реквизитами, хорошо. Закрываем. Меня тут не было, короче, пацаны. Мужики, я тут все, я вас обчистил, но у меня не было здесь. Он здесь уже пришел? Нет, чего ты сюда пришел? Ты на улице должен быть. Зырит, смотри, прямо дверь. Блин, это плохо. Это очень печально, даже. вот и что вы будете делать? Сидеть тут смотреть на меня, да? Ну уйдите отсюда, пожалуйста. Я вас прошу. Прямо дверь смотрит. Ну тебе там ничего нету, тебе не дадут за это денег. На то, что ты будешь дверь смотреть, открытую, причем. Она сама открылась, не знаю, почему. Сквозняк, походу, очень сильный. Ну, мужик, ты серьезно? Меня сейчас запаришь сейчас. Запаруешь. Я не буду это все заново открывать. Вот это уже не очень хорошо. Ага, окей, все. Хорошо. Ну, он стоит просто. Ну, ага, палец, смотри. Какой говноед. Палит и все, и стоит на месте, он даже не двигается. Он как цатует, стоит себе и все. я не могу с этим этими сделать. Этот мужик хотя бы ходит, а этот просто стоит на месте и все. Ну что ты с ним сделаешь, и не выйдешь, и ничего не сделаешь ему. По барабану вообще, абсолютно. Блин. А проскользнуть тоже будет тяжело, они прям меня спалят быстрее два раза. А тут, а тут тоже нифига ни, ни, нету, окно от, не откроешь. Тут как склад, они деревянные окна. Они. С решетками. Да тюрьма какая-то, блин. прямо на дверь смотрит, серьезно. Прямо да. Вот забахался. А что я делаю-то? А что я сделаю? <-anbul> Если он забахался, то я уже с этим ничего не сделаю. Хана мне будет просто и все. А чё услышал? Мне плевать уже. Все, дверь сама закрылась, вы видели. Я тут ни при чем вообще. О, нет. А еще лучше, блин. Чё, возвращаться будет опять? хе хе, -хе почему ты такой дебил, а? Иди прямо, тебе прямо надо идти. Вот и лучше знаешь, куда идти, да? Типа ты такой умный. Да я тебе прямо от метр тебя-то депил. запах не чувствуешь, да, вора Ну и пошел ты в жопу, я поехал. Все. Какое уже? Второе ограбление, да? Или второе ограбление у нас выполненное очень хорошо? Ну, почему бы и нет, да. Э, Все, в принципе, мы поедем, наверное, в укрытие. Сделаем там, э, что надо. Улики еще поставить, да? Вот эти, или взломать. Или пошло с папкой, с этими реквизитами делать. А, в коробку для улик. У нас уже две улики есть. Это, ну, конечно, недостаточно, чтобы полностью их спайракс что там и что там лежит пропуск из сейфа ну короче у нас очень много работы предстоит сделать потому что это не так легко их поймать этих двоих дебилов и компромат. Ну, поймать я могу а компромата у нас не будет полного чтобы их засудить хорошо да у нас в принципе мы можем конечно рассказать суде, но судья не поверит потому что у нас нету доказательств и мы ничего с этим сделать не можем Реально, придется вот собирать их долго, может быть, несколько серий. Я реально буду сидеть, собирать эти улики. А потом уже, когда мы соберем их, мы уже сможем в суд попадать, подать или взорвать их, не знаю. Ну, что-то будем, что-то сделаем с этим. Да, денег мы немного заработали, но у нас, в принципе, я уже даже деньги не буду зарабатывать. У меня нет смысла, мне сейчас надо улики просто искать, и все, на них. Мне как бы и плевать на то, что у меня нету там... и Прям очень многое бабла, но это не важно пока. Будем. Мы сейчас на бабло сильно не смотрим. Мы сейчас смотрим на улики. Если у нас много улик, то в принципе какие проблемы? Это бабло будет, в принципе, потом. Ну, в принципе, на этом все. В следующей серии будем уже.. Пропуск и сейфа пытаться доставать. А пока.. Будем заканчивать. Всем серия понравилась. Да, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте, подписывайтесь на инстаграм, вступайте в дискорд сервер, покупайте спонсорную подписку, чтобы получить больше возможностей, больше бонусов и меня поддержать, чтобы у меня была мотивация снимать чаще видео, качественнее. Все ссылки есть в описании под видео и в закрепленном комментарии. Всем удачи и всем пока-пока.